Значит, я должен сказать о названии, о приложениях и связях. Ну, во-первых, под приложениями я понимаю более-менее конкретные приложения, чуть ли не в народном хозяйстве. А связи это с другими областями математики. Ну, функциональный анализ вообще находится в центре всей, можно сказать, математики, поэтому, конечно, я только узкий спектр затронул но он как раз бурно развивается и относится к, как я не знаю, как переводить, вот этот Computer Science, вот в связи с развитием информатики очень многие, ну не очень многие, но ряд результатов, которые были, так скажем, чисто теоретическими, и никакой радости у прикладников не вызывали, оказали, оказались э, э, востребованными. Значит, все мои, я старался сделать, чтобы было абсолютно все понятно. Я буду на доске писать, но ряд определений я э, вот на значит, этой короткой что ли презентации записал, чтобы не тратить на них время. И я прямо сразу начну. Первое определение, которое мне потребуется, это поперечник по Калмогорову. Значит, ну вот это, что написано, вот эта величина характеризует наилучшее приближение пространства, извините, множества b в нормированном пространстве, n-мерным линейным подпространством. То есть решить задачу это... Найти, то есть дать ответ на вопрос, как можно приблизить множество линейным подпространством оптимальным образом. Раньше, вот в начальный период теории приближений, под этими подпространствами были пространства полиномов алгебраических или э, тригонометрических, но вот как раз. Э, Предложения связаны совсем другого рода подпространствами, и они, значит, в частности, могут быть просто случайными. И сразу же второе определение. Значит, да, я хочу сказать, что значит, это определение Андрей Николаевич Колмогоров в 1936 году дал, может быть, так скажем, с такими ему даже до конца неясными целями, ну и результат, который он был, отметил, он, в общем-то, достаточно очевиден. Если мы берем евклидовое пространство, у нас есть эллипсоид, то к-мерный поперечник реализуется на подпространстве, значит, включающем вот эти наибольшие оси, к наибольших осей эллипсоида. Это совершенно понятная геометрическая вещь, и значит результат есть он был собственно в линейной алгебре известен но конечно вот это определение само понятие принимает сейчас такое фундаментальное значение значит как значит я ну, начну со своего результата старого 1977 года потому что он э, достаточно элементарно формулируется. И как раз находит <coughs> приложение. Значит, Ну, еще вот этот тут жесткий фрейм, это тоже совершенно элементарная вещь. Даже можно, как говорится, у меня все конечномерное. То есть о чем идет речь? Берется нормированная матрица N на N, вырезается первая N строк, и, и тогда вот здесь N, здесь N. Вот тогда жесткий фрейм – это просто набор векторов, значит, образованных вот этими укороченными столбцами. Ну, ясно, там написано, что из-за того, что я сказал, что вот такое равенство есть. И следующий можно? Значит, и также из линейной алгебры следует, что при n больше n, вот это U, вот этот фрейм, это переполненная система, для любого x мы можем записать разложение по фрейму, такое Фурье разложение это обобщение обычного ряда Фурье, но это представление не единственное. И мы, значит, вот об этом тоже поговорим. Значит, результат, который э, применяется сейчас достаточно активно, вернее, так сказать, там, конечно, были последующие вещи, но в основе вот лежит следующий геометрический факт, вот это моя работа 77 года. Значит, мы берем евклидов шар размерности n большое. Но в приложениях n большое может быть там миллион. И мы хотим оценить его поперечник. Ну, ясно, что в евклидовой метрике никакого нетривиальной оценки нет. Всегда единица, это если единичный шар. А вот в метрике l бесконечность, то есть в максимум координат, Значит, ситуация нетривиальная. Значит, какие, значит, ну прежде всего, что хотел бы сказать. Если даже мы берем подпространство размерности n-1, то есть вектор э, ортогональный, ну, вот если вот так, то есть вектор ортогональный этому подпространству, у него норма в L2 единица, поэтому, значит, у него одна из координат больше и равна по модулю, чем единица на корень из n. То есть отсюда сразу вытекает, что поперечник n, одномер, n одномерно евклидового шара в бесконечность n больше и равно единице на корень из n. Значит, вот результаты, которые были получены, они... Два факта я отмечу. Первый, что если мы увеличим размерность, допустим, в 100 раз, тут оставим n, значит, то все равно такая же оценка сверху имеет место. То есть, иными словами, поперечник ДНБ2, R, n, то есть мы увеличиваем размерность в 20 раз в L бесконечность n, он имеет порядок единицы на корень из n. То есть сверху-снизу с константой, давайте так, меньше равно, самое главное, константа, зависящая от r на корень из n. Это первый факт. А второй факт, он, так сказать, наиболее в каком-то смысле важный, и с, с уточнениями Горнаева и Глузкина, которые через 7 лет там уточнили логарифмический множитель, он состоит в том, что dn э, что вот шара размерности m в том же L-бесконечность m, есть о мало от единицы, если m. Есть два в степени у малое от n. То есть это значит, что мы можем нетривиально приблизить шар, огромный шар, под пространством логарифмической почти размерности с малой погрешностью, с малой погрешностью. Вот это и так сказать, основа первого приложения, которое эта значит, вещь имеет. Это так называемый компресс-сенсинг. Это целое направление вот сейчас в обработке сигналов. Я даже думаю, что многие конечно, те, кто ближе к, вот, к функциональному анализу, знают, и в каком-то смысле я буду повторяться, но какого типа результаты получаются? И они значит, внедрены в практику. и, значит, В частности, если мы берем современные ком программы э, компьютерного томографа, они реализуют, вот, значит, основаны на этом эффекте, что мы можем сжать очень сильно изображение и оставить существенную часть. Значит, это деятельность компресс-сенсинг, э, состоит в следующем. То есть вот для того, что <coughs> будет сейчас сказано, как раз, ну я поясню, значит, нужно использовать матрицы те и только те, которые обеспечивают порядок поперечника здесь. Вот значит, решается задача следующая. У нас есть вектор x, n-мерный. И технологически, что ли, есть приборы, которые, для которых вычислить скалярное произведение x с y, с каким-то вектором, это то же самое, что одну координату его вычислить. Просто это значит, не дает дополнительной сложности. И мы поэтому хотим найти матрицу, ну тут она n на n, а, так, чтобы мы могли восстановить x по вектору y равной ax. Ну, n гораздо меньше, чем n большое. Ясно, что такого сделать нельзя вообще, так сказать, так как система неопределенная. Но... В случае, если мы знаем, а это как раз, э, так скажем, на практике происходит, что вот этот вектор x разреженный, то есть имеет не так много существенных координат, то такое восстановление возможно. Это делается, это уже после, в 2006 году американскими математиками было э, предложено, ищется Значит, решение x при помощи L1 минимизации. И весь, как говорится, пафос состоит в том, что легко понять, что если у матрицы А любое n на n минор не равен нулю, то любой вектор, разреженный n пополам. Он однозначно восстанавливается по Y, но это NP-полная задача, и вот именно алгоритмически ее решить невозможно на данный момент. А с помощью вот такой выбора специальной матрицы это получается быстро и эффективно. Я сказал, что это внедрено в практику. Так вот, главный вопрос, какую матрицу взять? И ответ состоит в том, что те и только те матрицы подходят, для которых подпространство инмерное, порожденное строками вот этими, оно дает порядок поперечник. То есть поперечник возникает здесь совершенно естественно. Это мы вот с Владимиром Николаевичем написали работу, потому что это излагалось по-другому, но в принципе вот это вещь, которая, так скажем, уже достаточно плотно используется в практике. А вторая вещь, которая тоже сейчас используется, и здесь понятно, как это, почему это и так далее. Значит, второе, второе приложение, которое сейчас тоже используется, такая область, как называется Federated Learning. Но на самом деле это никакое не обучение, а это технология выкачивания информации из наших мобильных телефонов крупнейшими корпорациями. Это такая опасная... Ситуация, значит, и вот это federated learning <coughs> встречает сопротивление, так скажем, и людей, и других организаций, потому что эту информацию продают они, и встает вопрос так называемой privacy. То есть, э, значит, вот каждый звонок наш или выход в интернет с нас выкачивает информацию, но ограничение даже законодательное о минимизации этого Дело, это минимизация того количества битов, которое разрешается скачать с этого телефона. И здесь э, используется как раз э, вот первая оценка. Каким образом? Значит, Вот мы имеем здесь разложение фрейма, фреймов, так скажем, разложение. Ну, надо, я могу, как говорится, тут откровенно сказать, я сам не понимаю, как это до конца используется. Но используется следующая вещь. Вот мы имеем x, который у нас разлагается, вот этот ряд по фрейму. <сум> Сумма x у уитая, уитая. От единицы до n. А x у нас из rn. И, естественно, бывают ситуации, когда один коэффициент огромный, остальные, они значит маленькие и вот эта вещь она в частности при квантизации вот этих коэффициентов на что все это на компьютере делается вызывает большие проблемы так вот если мы берем те же самые подпространства только уже размерности э, значит n на лямбда n где лямбда любая константа больше единицы там тогда погрешность единицы на корень из n в этом поперечнике и вот с помощью этого же фрейма мы можем очень быстрый алгоритм найти, который x, x äh, представляет в виде сумма c и у и t, где c и t по модулю не превосходит константы от лямбда зависящей делить на корень из n. И вот это как раз оказывается важно, они пишут, что это ускоряет там 8 раз, так скажем, обработку и то есть сама идея в том, что это на самом телефоне все происходит, обработка и никто не может сказать, что его там что-то ценную информацию скачали. Так вот, значит, как строится, да и вот этот алгоритм, как он работает, это довольно любопытно, очень просто и быстро работает, каким образом? Мы берем x, вот разлагаем его таким образом, потом берем те коэффициенты, которые которая по модулю вот, удовлетворяет вот этому условию отдельно собираем те которые не удовлетворяют этому условию вот это мы обозначаем y это сумма x у т или давайте z x у т у модуль вот этого x у больше, больше вот этой коллямды на корень из. Ну, там надо правильно ее выбрать. И тогда мы опять к этому z уже при, при, значит, применяем вот это фреймов э, разложении, то есть разлагаем скалярное произведение вместо уитого будут z итого. Опять то же самое делаем. И за логарифм n шагов мы получаем вот такое, вот такое представление. Оно оказывается в, в разных местах, но в частности, вот в том, в чем я сказал. Э, востребована на практике. И вот в связи с этой, значит, с этим же результатом это еще одна тема, которая весьма интересная. И в другой форме возникла задача, которая здесь остается открыто еще в 30-е годы у Меньшова и Калмогорова. Но я скажу, значит, но речь идет о неравенстве Гротендика. Значит, неравенство Гротендика ⁇ это фундаментальный такой факт из функционального анализа. Это основное, что Гротендик в этой теме значит, сделал. Она состоит в следующем, что если у нас А и Ж любая матрица, то супремум. Вот этой такой формы квадратичной x, а и g, f, I, g, g Это скалярное произведение в L2, 0, 1, или в другом гильбертовом пространстве. Пусть квадратное Ну, можно модуль поставить. Не превосходит константа гортендика. Она меньше двух, там точное значение неизвестно. Супремума по эпсилон и дельта жи, вот а, а, обычный тогда квадратичный равный плюс минус единицы, сумма а и жи, <coughs> эпсилон и дельта жи. Вот, значит, такая величина. И жи от единицы опять же даем. E. Значит вот это неравенство Гортендика, Индика, почему оно стало использоваться в компьютер сайенс? Потому что вот эта величина, вот найти этот супремум, это очень важная задача в разных вопросах, не только там еще и в физике это важно, но вот в компьютер сайенс это важно, это задача Макскат называется, и она не решает, то есть тоже НП полная, что дает неравенство индик А вот эта часть, вот эта часть, она, как ни странно, она сложнее, потому что здесь функции А, извините, я надо написать f из -G -G BH единичного шара в гильбертовом пространстве. Поэтому ясно, что эта величина больше, чем это. Просто можно взять единичные функции. Но вот, вот это вот такое неравенство. Поэтому зачем это нужно? Мы можем полиномиальным алгоритмом вот это вычислить и с точностью до константы найдем вот эту величину. Причем я тоже это не очень хорошо понимаю, так сказать, эту науку, но что там любопытно. Значит, результат такого типа, что найти ее, это НП полная задача, вот этот супремум, Найти ее с точностью до 10%, грубо говоря, это тоже НП-полная задача. А найти ее с точностью 5%, в смысле, я имею в виду, с погрешностью в 10 раз, вот это теорема Гардендика. То есть здесь, э, значит, такие вещи весьма э, любопытные. И, значит, вот оказалось полезным для алгоритмических вопросов введена такая величина называется константа гратендика графа это э, введен на и с, и с авторами значит что это такое если у нас задан граф г вершины у него и ребра то это по существу наилучшая константа, а, извините, что я должен сказать? Значит, вот здесь одна, так скажем, есть некая странность. Это билинейная задача. Вот здесь, значит, и она сводится к такой геометрической задаче. Вот у нас заданы функции f и t из b. Единичного шара в гильбертовом пространстве надо найти функции ж и т и ЖИТ с волной, значит, так что скалярное произведение F и ТЖТ равно скалярному произведению ГИТ и ГЖТ с волной. И самое главное, что мы хотим найти, то есть обеспечить, чтобы нормы вот этих ГИТ в бесконечность были бы ограничены константы независимые от числа этих функций. Просто абсолютные и постоянные. То есть какая здесь геометрическая задача? Значит, у нас есть вот эта матрица, грамма этой системы, и мы хотим найти пару значит, ограниченных функций с такой же матрицей грамма. Но вот здесь принципиальный момент, что здесь разные функции берутся, потому что легко понять, что... С одинаковыми, то есть с квадратичной, так сказать, формой здесь ничего не получается. Надо разные функции брать. И вот тут, значит, есть старая задача, которую, так скажем, <coughs> сформулировал в явном виде Александр Моисеевич Алевский, где-то лет, наверное, 40 назад. Но по существу она возникала еще у Меньшова с Колмогоровым. И <coughs> состоит в том, что значит Все примеры вот этих матриц грамма, для которых такое невозможно, с одинаковой, так скажем, гаитой равно гаитой с волной, они вырождены, то есть это вырожденная система. То есть вопрос такой, значит, есть ли функции заданные ф и т от единицы до n из шара, и мы знаем, что они в каком-то смысле близки к ортогональным. То есть сумма а и T по норме B2, ну ваш, меньше равно сумма AIT в квадрате. Вот такое еще дополнительное условие. Верно ли тогда, что существуют функции уже... Вот такая набор функций ГИТ, ограниченных, ГИТ и ГЖТ, имеет ту же матрицу грамма. Вот это открытая задача. А вот в Computer Science была введена значит, константа Гратендика для графа, Это я уже его тут стер, этот граф, но, грубо говоря, это <coughs> наилучшая константа, в неравенстве вертендика для матриц, вот если у нас граф Г В И, то мы рассматриваем матрицы любые А и ЖТ, но такие, что А и ЖТ равно нулю, если ну, ребро, то есть вершина ИТ, если вот этого ребра ИЖ не существует. И вот тогда значит, встает вопрос, как оценить значит, вот эту константу, она нужна там для алгоритмических каких-то там целей. Если граф достаточно ну, полный граф, то у него эта константа имеет порядок логарифм n. Это примерно. Только извините, я неправильно сказал. Не неравенство Гретендика, а неравенство для квадратичного неравенства Гретендика. То есть, значит, <с Erica> ну, по существу вот эта самая вещь только требуется не то, чтобы э -э вот они были ортогональны, а требуется условие на то, что матрица значит, имеет нулевые элементы для той пары, когда нет ребра. Вот. Эта деятельность значит, тоже продолжается. И вот эта задача, которую я сказал, она возникла еще в 30-е годы. Почему? Потому что Меньшов построил систему там, с какими-то определенными свойствами. Был вопрос, можно ли, ну чтобы у него ряды там расходились, я не буду Но было э, неясно, можно ли такая система быть равномерно ограниченной. Он ее построил на отрезке там, от нуля до одной второй или от нуля до единицы, и надо было продолжить ее до ортогональной. И он показал, что ее продолжить до ортогональной можно. Но вопрос, про, можно ли продолжить до ортогональной и равномерно ограниченной, вот этот вопрос он решал каким то кустарными способами, так сказать, специальным образом для этой системы. А в целом этот вопрос сейчас интересует компьютер-сайс. Значит, возник по существу, э, по существу в те времена. Так, я что-то, по-моему, малость задержался. Значит, следующая вещь, которую я хотел сказать, ну, совсем я тогда буду кратко, можно дальше? Значит, вот n-членное приближение. Эта вещь тоже вовсю используется, как говорится, в приложениях, потому что. Вот почему эти разреженные вектора возникают? Потому что. И почему вот это вейвлеты или как всплески по русскому переводу используются в, в, в приложениях? Потому что техники, тех, ну, инженеры признали, что разложение реальных изображений, в частности, картинок, в вейвлет-базисе разрежено. И поэтому <coughs> имеет смысл... Не брать подряд какие-то элементы, а допускать возможность выбора аппроксимирующего полинома совершенно произвольным образом, совершенно произвольным образом. Вот здесь это значит, и написано. Вообще формально говоря эту величину ввел Сергей Борисович Стечкин в 50-е годы. У него была работа о наилучшем приближении функций любыми полиномами. Ну, он там такое достаточно простое неравенство числовое доказал, но уже в начале XX века в теории в спектральной теории было понятно, что вот наилучшее приближение э, часто дается вот такими полиномами по собственным функциям, отвечающим наибольшим собственным значениям. Значит, и здесь, здесь э, есть значит, техника и методика, которая позволяет дать оценку снизу для какого-то класса. Но это речь идет об одной функции, дальше можно? значит, это, Если у нас задан какой-то функциональный класс, ну давайте K, и мы хотим оценить супремум, по ФСК вот этих наилучших приближений то здесь есть геометрическая техника значит она достаточно хорошо работает и больших проблем нет но естественно для приложений здесь важно как строить этим члены приближения и здесь значит раз, целая есть наука так называемые гриди-алгоритмы. Ну, и это вещь, которая достаточно хорошо известна. Я его просто тут выписал, чтобы те, кто никогда с этим не сталкивался, значит, поняли, что это совершенно, так скажем, по идее, совершенно простая вещь. То есть, если у нас, допустим, Гильбертово пространство, и мы элемент хотим приблизить, по словарю вот этому f это не обязательно, естественно, ортогональная система, потому что в этом случае просто надо взять ряд Фурье и взять наибольшие коэффициенты, m наибольших по модулю коэффициентов. Алгоритм работает понятным образом. Мы ищем для данной функции на первом шаге элемент, который максимизирует скалярное произведение. Берем его в качестве первого приближающего элемента, вычитаем, получается погрешность, и к ней то же самое применяем. Значит, в итоге после м шагов мы имеем представление, значит, pm, где m-членный полином плюс deltm. Алгоритм, естественно, очень понятный, просто программируется. И это самый простейший, так скажем, вариант. Но на самом деле их существует много, и у нас, собственно, вот Владимир Николаевич Темляков, он, наверное, единственная монография существует, так скажем, которая полностью посвящена гриде аппроксимации Это деятельность, которая использует и какие-то комбинаторные вещи, и геометрические, и техника тоже совершенно разная. Но тут тоже есть много нерешенных задач, и в частности, вот этот гриди-алгоритм, который я описал, если у нас задано множество А, вот просто задачу я скажу, она открыта, значит, есть словарь Фи, э, такой, что вот это множество лежит в выпуклой оболочке вот этой системы. Вопрос, значит, мы, ну, вообще известно, что если полная система задана, то это гриди-алгоритм всегда сходится. Но вопрос с какой скоростью? Потому что это именно то, что в приложениях нужно. Так вот, значит, есть степенной порядок, что вот эти n-членные гриди аппроксимации дают, имеют порядок а по погрешности n минус γ. Число гамма. Оно до конца точно неизвестно. Но ну, это может быть больше теоретическая вещь, но такого типа вопроса они возникают и в гораздо более практических вещах. Но я не буду здесь это долго описывать эту тему, потому что перейду к следующей теме операторной нормы матрицы под матриц. Значит, но операторные нормы матриц... Можно это... А, вот она написана. Это значит, понятная вещь, если pq равно 2, это обычная операторная норма. И вопрос, который это, значит, здесь рассматривается, здесь рассматривается он... Следующий. Вот у нас матрица задана, значит, ну вот тут мне выгоднее, по-моему, так ее рисовать, хотя это не неестественно. Вот матрица А, и, допустим, норма ее, обычная операторная, 2,2, равна единице. Значит, вот здесь у меня был первый результат в 80-м году. Он совершенно понятным кажется. Если у нас n большое, а здесь n малое, n на n велико, ну, больше, чем некая константа, достаточно большая, k, то существует подматрица, он она, значит, вот от омега, то есть существует омега, модуль омега равно n, и норма А от омега меньше эпсилон. К эпсилон. Значит, Ну вот такая вещь, которая кажется, так скажем, естественной совершенно, но ее надо доказывать, потому что норму так по-простому с ней не разберешься. Она возникла задача, вот тоже любопытная, из одной задачи Калмогорова относящийся к сходимости почти всюду. И вот эта задача колмогорова она до сих пор не решена, хотя очень э, такое сильное продвижение было сделано э, Жаном жанном бургейном, который к сожалению скончался несколько два-три года назад, но <клес> получил вот в этой тематике очень много важных результатов. Но я просто значит, поясню, почему как-то связано со сходимостью почти всюду. Значит, если у нас задана нормированная система, пусть матрица ортогональная, то при изучении сходимости почти всюду, какого типа задачи возникают? Мы берем в этой матрице срезку, вот ну тут то есть, столбец мы... Обнуляем выше какого-то уровня, зависящего от номера столбца. И хотим оценить норму вот этой матрицы, вот это то, что под этим графиком лежит. Но самая простейшая ситуация, когда эта матрица вот такая треугольная. Это на самом деле ничуть не легче. Ну и, собственно. Много раз передоказывалось, впервые Меньшов это получил, что норма вот этой матрицы всегда не превосходит логарифм n. Как это доказывается? Вот это типичное рассуждение теории ортогональных рядов. Мы вписываем квадрат, естественно, под матрицы имеет меньшую норму, значит, есть единица. Потом два уменьшенных, они в сумме тоже имеют норму единица. И так далее. Но вот логарифм слоев мы имеем, каждый слой имеет норму единица, и в результате у нас получается оценка меньшего. Так вот, я хотел, значит, задача Калмогорова о перестановках гораздо сложнее, чем следующая задача. Мы должны переставить строки так, чтобы после этого вот эта треугольная проекция имела ограниченную норму. Потому что там надо все вообще эти графики, так скажем, рассматривать. Но вот эта задача... Значит, я то, что я рассказывал из, из этих результатов, в метрике L2 не получалось. И потом бургенцы Африри занимались, они тоже этой задачей занимались, тоже в метрике LQ там все получалось, в L2 не получалось. В результате, значит... То путем, которым мы шли, вот, так скажем, он почти до конца доходит, там некие логарифмы возникают, но принципиальные вопросы вопрос оставались нерешенные. И здесь возник совершенно новая техника, э, которую э, Маркус э, значит, с авторами, это американский математик из Еля, применил. Совершенно по-другому действовал. И они. Ну, это только вот из их результата это можно вывести. Хотя это казалось бы совершенно такая. Но это не главное. Они решили э, так называемую э, старую задачу Кадессона Зингера. Она из квантовой механики возникла. Э, значит. И результат, который фактически есть, э, теорема Кадессона Зингера, он. Э, Относится к линейной алгебре. С моей точки зрения, замечательно простая вещь. Значит, и важная техника у них, ну, я скажу два слова, если у меня время еще есть немножко. Значит, то, что это стоит сказать. Значит, они вот любую матрицу, вот эта матрица А с нормой, Единица и норма, норма VIT меньше эпсилон. Вот это v1, ну так, строки. Вот такая матрица. Утверждение, что можно вот этот отрезок от единицы до n разбить на две части, не пересекающиеся омега-1 и омега-2. Так что норма А от омега-1 не превосходит единицы на корень из 2 плюс там, 2 эпсилон. И норма тоже 2,2 2. А от омега-2 тоже не превосходит единицы на корень из 2 плюс 2 эпсилон. То есть, иными словами, мы Можем разбить так, что экстремально малые нормы у каждой части. Это ясно, что это экстремальное значение. И отсюда следует, что и для любого вектора и нижняя оценка имеет такую же форму, потому что это ортогональная матрица, и в сумме норма образа любого вектора, примененного к этому, плюс, ну если в квадрат возвести, дает единицу. Вот эта фундаментальная вещь, совершенно элементарная по формулировке, показывает, какого типа здесь возникают результаты. Доказательства очень сложные, но идейно-то оно простое. И используют э, вот, э, тоже гриди -э, алгоритмы и так называемую формулу Шермана-Моррисона. Это достаточно простая вещь, и как я до этого я ее не знал, честно скажу, но она используется в разных в прикладных вопросах и в линейной алгебре она, конечно, хорошо известна. Речь идет о следующем: мы имеем матрицу А невырожденную, прибавляем одномерную матрицу, то есть матрицу ранга 1, ну давайте как и В. И тогда вот эта матрица обратная к этой выписывается как А минус 1. Плюс вот погрешность. Я не буду сейчас выписывать эту формулу. Но вот как раз они последовательно, вот эти одномерные вектора, то есть вот эти строки добавляют, и, и с помощью сложных рассуждений они... И, и там у них еще есть вероятностная часть, то есть это все довольно сложное дело и неэффективное. Здесь вопрос об эффективизации, конечно, остается открытым. Но вот эта деятельность о, о свойстве матрицы, значит, она значит развивается, и там есть много нерешенных вопросов. Прежде всего, если мы норму изменим P Q, то таких хороших результатов окончательного характера нет, лишние всюду логарифмы. Ну и последний сюжет, который я хотел сказать, это жесткость матрицы и эпсилон-ранг. Значит, что такое жесткость матрицы? Жесткость матрицы – это величина, Которая тоже связан, фактически так, по идее, с поперечником, ну, в своеобразной метрике. Она имеет важную роль в компьютер сайенс. Значит, функция устойчивости, это вот матрица А задана, вот RA от R. Это что такое? Ну, я... ну, у меня время заканчивается, я так понимаю. А, ну я сейчас уж тогда еще… А? А, вот, да, тот. у меня же все написано. Сколько нужно изменить элементов, чтобы свести ранг до R? Вот такая вещь. Значит, и у них уже 40 лет есть проблема построить эффективно матрицу, у которой большая, вот эта величина большая. То есть ну, я ограничусь тем случаем, когда мы хотим ранг в два раза уменьшить, до n пополам, допустим. И случайная матрица обладает таким свойством, что, значит, чтобы уменьшить ранг в два раза, надо примерно половину элементов изменить. И вопрос, можно ли эффективно построить матрицу тако, с таким же примерно свойством, или хотя бы с более слабым свойством. Вот. Это, значит, У нас была работа с разбором, и очень слабый результат, оценка снизу. И мы думали, что просто у нас значит, метод такой слабенький. Мы рассматривали Самый естественный пример – матрицы Адамара. Это матрицы ортогональные с коэффициентами плюс-минус единицы. Самая простая из них – это матрица Уолша. Так вот, значит, в семнадцатом году Алман и Вильямс, там два каких-то математика американских, это из Computer Science, показали, что вот у этой матрицы Уолша вот эта величина мала. То есть она как контрпример смысле, как пример к их задаче не подходит. Что это значит? Что мы берем матрицу Уолша, но ну ее у нас все знают, кто ортогональными рядами занимается, и можем изменить n1 плюс дельта элементов, дельта маленькое число. Маленькое, и опустить ранг до n1 минус дельта. Но n это в данном случае маленький, это размер. Ну и последнее, вот просто я к тому говорю, что там очень, так сказать, тоже интересные вещи, которые и для теории функций интересны, и для прикладных, то есть и для компьютер-сайцев. И последнее я уже раз тут, тут написал, эпсилон ранг. Эпсилон ранг – это тоже величина, фактически это в точности поперечник по Калмогорову в метрике L-бесконечность семейства строк матрицы. То есть мы хотим изменить элементы матрицы на epsilon, вот, не более чем на эпсилон и свести ранг, уменьшить, кардинально уменьшить ранг. Вот. И надо сказать, что вот они занимались компьютерной наукой, но теории, оценки поперечников у нас хорошо развиты. И, и собственно, они там ничего нового не, не сделали по сравнению с тем, что в теории аппроксимации сделано. Но в конце концов они занялись задачей, которую мы пытались долго уже после того, как увидели, что там происходит, сдвинуть, но она осталась открытой. Я ее, наверное, сформулирую, на этом закончу. Речь идет о следующем. Вот у нас матрица такая, единицы ниже диагонали, а тут нули. Встает вопрос. Каким подпространством можно приблизить нетривиально вот эту матрицу? То есть, чтобы мало изменить элементы, и свести ранг ну, к нулю нельзя. И вот я просто хочу показать, что здесь очень такие любопытные вещи. Это совершенно не очевидно, но можно значит, ранг уменьшить. За счет малого шевеления элементов можно опустить ранг до логарифма. В куб, логарифм n в кубе. И нельзя опустить до логарифма n в квадрате. Вот этой матрицы. Чуть-чуть изменить элементы, и вот ранг станет вообще ничтожным. Тут n, а тут логарифм n. А вот что здесь у нас не получается, и у них не получается. То есть здесь вот я пытался как-то пояснить, что очень э, разнообразные связи с другими областями, и часть из них имеет практическое Приложение. Ну, извините, что я задержал. Спасибо. Спасибо. Спасибо.